как бы я продолжаю играть а может быть я с кем-то не поздоровался то всем дарова сегодня проходим новеллу дедлог смертельный замок ну кто меня не знает тем я представлюсь я баня тузов я уже запускал вчера два раза 1752 закончил а почему темно это может ночь, солнышко Ника. блин, ну я все это читал. еще какая-то сволч выбрала. Ладно, остаем листочки. В темноте завозилась и за завозились. И за шуршала бумажка. Бумага. А зачем, если буквы не видно? Хорошо, читаем по памяти, начнем с давайте с Евы. Понятно, сначала Евочка, а что-то разумное оставим напоследок. Разумно, резонно. Первое поджарить эфир на костре. Это вкусно и интересно. Второе порезать задачи на лу... порешать задачи на логику. Третье устроить конкурс самую интересную на самую интересную историю. Найти что-то съедобное. Кушать хочется. Эрик протянул руку бумажком свою и выбросил в Ты чего творишь? Да там вообще ничего, интерес в общем, ничего интересного. Хочешь сказать, что у тебя те же пункты, что и у нее Серьезно? Эрик засопел, готов биться об заклад, что он сейчас рад темноте, в которой не видно, как она красне... как он краснеет. За окном тем временем из точь, показалась луна, а в комнате стал заметно светлее. О, могу разобрать бувки. Прочитать еще раз. Не нужно солнышко. Теперь моя очередь. Первое. Разбить стулом окно. Оно крепкое. Программа по защите от террористов. Право, что у нас такого нет. Ника зыркнула зар... зар... на него так, словно, он ставил... словно это он ставил окном. Или был как минимум террористом. В общем, вина в любом случае была именно на нем. Второй натистанционный он телефон. Они тоже не работают. Школьный АТС от сети питается. И вжал все в стены. Боюсь, до следующего взгляда он воспламенится, или в его шкуре появятся дырочки размером со зрачки нинки. Вскрыть замок за кокой. А ты я могу с... согнуться, как убить сердечко. Я си я сильная, выглядит очень милька. Но да, бесполезно. Ну что же нам теперь делать? И тогда я поднялся из своего кресла. Взвизнули все, даже Эрик, даже Ника ойкнула. Как ты сюда? Ты все время был здесь? «Ну ты даешь! Это же новый уровень!» «Ой!» Он осекся, поймал взгляд Ники. А я пошел к столу и бросил на него листок. «Что это?» «Мое а предложение по теме текущего консилиума». «Предположение». «Так ты разговариваешь?» «Я думал, ты не мой. Раньше ты чего молчал?» «Не спрашивали». «Так, что у тебя там за предложение?» «Прочесть до конца записки с часов. Вдруг мы выберемся из ловушки, следуя инструкциям». Ника помолчала, промолчала. Думаю, она успела ее очередь краснеть. А Эрик радостно закивал, схватив за... схватил записку, но я бы ее перехватила. «Я прочту, можно?» Хорошо, давай ты, девочка. Рыжая замолчала, повернула листок к лунному свету и стала бегать глазами по строчкам. Может, даже вслух. Ладно, это ловушка. Вы, выбер... Вы не выберетесь из школы, пока не раскроете преступление, совершенное в этих стенах. Кражу ценной книги у Сабины. Но это может оказаться не самым страшным. Будьте осторожны, но стоит себе опасности и страшные тайны. Наспел тишина, но длилась она не очень долго. Значит, это она мерзавка все устроила, чтобы эту свою идиотскую книженцию вернуть. Подумаешь, коллекционное здание Говорила ей тогда, следить нужно за вещами. Одни, Ох, не сдобровать и теперь, я ей, я ей. Ну почему, это же Сабина, ну почему это же, Саб... это же сразу, ну почему же сразу Сабина? Может это и не она вовсе. Кстати, где она может быть? Мимо меня не проходило, когда я, когда гейме смотрел. Все кабинеты заняты, кроме клуба, и Эрик замолчал, и всем мы хором сказали, учительская, и дружно бросились к дверям. То это не так сразу, а предупреждение. Ой, да ладно, подождите меня. Ну, нетерпеливый башня. Ну, и все знают, что замок учительской есть, только он не исправит. Нужно оттянуть дверь в сторону и хорошенько толкнуть. Эрик обнаружил это на днях, когда расследовал кражу классного журнала. И даже выяснил посетитель под чат подошел на двери, чем очень гордился. Сборщикой, спрашивая о себе пару оценок, тогда поругали, А Эрик возмолил себя, воз... возомнил себя настоящим детективом. Вот только замок! Так и не сменил ли возле учитель. Все замерли шаг. А если там ловушек, капкан или дрожки, хоплой, я замолчала, сообразив, то это уже перебор. Хотя, чего ж я падал это... Или какаш под дверью? Ну, хотя, такие, возможно, больше всего. Ладно, ладно, все, да. Ебата как ебанцурного росика. Кашка там дверь, блядь. Даже это то ли шутливое, то ли серьезное предложение. Не разглазил ладно, ну ты не решался идти первым, кроме Эрика. Он уверенно подтянул дверную ручку и задрал ногу для Ну вот дверь открылось Это насторожило, даже и, насторожило, даже его заговорил он, даже нельзя, как что даже ногу заблоки. Так балансировать нельзя подходить. Что, проверим в первую очередь. Что проверим в первую очередь? Может шкаф? Или холодильник кушать хочется? Значит шкаф. Опустил наконец-то ногу, вошел и уверенно двинулся в спину допуствочатой дверцы, а мы столпились за его спиной. А этот, оказывается, парень. Вот в чем дело. Смильчак на секунду помедлил, а затем резко распахнули дверцы. Они скрипнули. А мы все вскрикнули. Там был труп! Девочки попятились, да что там, я тоже заржал рот руками и сделал шаг назад, а Эрик протянул руку, чтобы... чтобы что? Все нормально, это не настоящий. Тело в шкафу дернулось. Эрик оглушительно взвизнул, подпрыгнул едва ли не до потолка и бросился изучить. А тело начало вываливаться.